Здравствуйте, это программа тема. Очень часто мы встречаемся с этим прекрасным человеком в этой студии. Ну, может быть, не часто, но регулярно. И, конечно же, конечно же, слушаем песни. Здравствуйте, Владимир. Надеюсь, Здравствуйте. сегодняшний день, сегодняшняя встреча не будет исключением. Вместе с тем. Вместе с тем, мы сегодня поговорим о доктрине Русский Донбасс». Уже она озвучена, она уже шагает. По планете я не побоюсь этого пафосного высказывания. О ней говорят, о ней спорят враги наши, наши друзья ее приняли всем сердцем. Так ли, Владимир? Совершенно верно. Совершенно верно была озвучена идеологическая концепция народных республик Донбасса. Но и поскольку мы все являемся частью России, мы Россия не имеет границ и Россия — это не столько государство, сколько цивилизация, как сказал Владимир Владимирович Путин, и это совершенно правильное, правильное определение, то, то что произошло на нашей территории, на территории сражающихся республик Донбасса, безусловно, касается и России. Это полигон, на котором отрабатывается идеологическая концепция, национальная идеологическая концепция русского государства. Просто мы поставлены в такие жесткие условия, что нам это делать необходимо. И Россия, я надеюсь, я уверен, что так или иначе идеологическая концепция будет принята в России. Я надеюсь, что это поможет, ускорит, внесет свои дополнения. То, что у нас случилось на нашей территории в Донецке, на интеграционном форуме «Русский Донбасс» доктрины русский Донбасс. Необходимость, а уже все понимают, необходимость принятия идеологии для нашей общей родины, для большой России. Вот этот факт принятия нашей доктрины, озвучивания ее, обсуждения ее, он сыграет свою, уверен, существенную роль в выработке идеологической основы для России. Уверен, что да. К нам приехали, во-первых, ведущие специалисты и в области науки, истории, культуры, философии, а также представители масс-медиа. Это знаковые фигуры, которые, в общем-то, просто так на пустяшный повод не реагируют. И все это будет иметь и уже имеет результат в Большой России во всем мире. Наши наработки, безусловно, лягут в основу, потому что здесь речь идет не о местечковом, не о каком-то провинциальном сегменте Великой России, а здесь национальная идея. Что такое национальная идея? Это то, что является фундаментом любого государства. Это прежде всего язык, который управляет нашим поведением повседневным и в критических ситуациях. Это историческая память поколений И моральные, нравственные, духовные ценности Это культура и, конечно же, религия Все это вместе является фундаментом государства В данном случае, в данном контексте Речь шла о республиках, но на самом-то деле Это же касается и России Русский народ Великий русский народ, который не следует определять по а, меркам черепов, носов, цвета глаз и так далее. Это Нацизм кончается это Освенцевым или Бабьим Яром в итоге. Нет, конечно. Мы определяем себя родством по слову, по культуре. И мы говорим, и давно пора э, это внести в программу, фиксированную программу, на уровне законодательных документов. Мы разделяем горе и скорбь великого еврейского народа в связи с Холокостом. Мы разделяем, берем на себя часть той боли, которую испытали армяне во время геноцида, чудовищного геноцида. Но ведь русский народ, советская Россия, это и есть русский народ, подвергался такому же геноциду, в Великую Отечественную войну, сколько погибло людей. Мы столкнулись с очень сильным, крепким врагом. Неглупым, жестоким. И истребление шло русских людей. Русских. Мы все для врагов были русскими. И терпеливый народ, который является основой государства, любого русского государства, он должен получить свою идеологическую поддержку на правовом уровне. Вот об этом тоже говорилось на форуме, вырабатывалась доктрина в этой связи. И нужно помнить, что в 1945 году Иосиф Фессарионович Сталин, который до сих пор фигура неоднозначная для некоторых, поднял тост за русский народ. Будучи грузинам по национальности, он прекрасно понимал, что, что, что это значит. Этих людей, без этих людей невозможно существование России. Как без простых людей невозможно существование ни одного олигарха, ни одного политика, ни одного государства. Об этих людях нужно думать, заботиться и поддерживать прежде всего их. Потому что они держат на своих плечах небосвод. Если говорить о всеединстве, даже не в метафизическом, а в более прикладном, ну, позволю себе такое определение, приземленном смысле, конкретном смысле. Да, мы понимаем, что нам необходима внятная идеологическая база, фундамент. Потому что жизнь без идеологии – это, по сути, жизнь без ценностей. Это жизнь по принципу «куда вывезет». Мы это понимаем, очень многие понимают, есть, как принято говорить, запрос в обществе. А что мешает ее сформулировать и запустить? Кадры. Должны быть заниматься этим специалисты, подготовленные в высшей школе, во-первых. Во-вторых, возраст. То поколение, которое относится к 40-летним, к сожалению, выросло на безпочвенной, бездуховной основе, потому что конституция ельцинская, это полный подрыв идеологии, то есть полный отказ от нее. И вот результат. Они иногда не справляются. Я когда разговариваю с людьми, которые у меня моложе, я сталкиваюсь с тем, что они пытаются изобрести велосипед. Я говорю, вы учили научный коммунизм. Они говорят, нет. Вы читали труды классиков марксизма ленинизма. Речь не о марксизме, не о ленинизме, не о научном коммунизме. Те предметы, которые мы изучали, мое поколение, на самом деле это... Методология – это техника, как класть кирпич на кирпич, чтобы построить стену, здание. А вот этого лишены те, кто уже, получается, моложе меня. Я это вижу, и они все время тычутся, как слепые щенки в разные углы. Они не могут найти выхода вот в, в этой сфере. К идеологии нужно привлекать тех людей, которые разбираются в этом вопросе очень серьезно, имеют большой жизненный опыт. Ну, на э, форуме как раз такие люди и собрались. И из России, и здесь у нас, э, в Донецке, уцелели э, такие люди, такие умы. Но вот в сравнении с теми, кто постарше, молодежь выглядит у нас крайне слабо. На самом деле я так с улыбочкой пытаюсь как-то сказать помягче, Хотя внутри там все кипит. Я понимаю, что каждый час, каждая секунда, в данном случае даже беседа наша, это время, которое тратится впустую. Что там работает конвейер Гитлер-Югент очень хорошо, успешно. И если мы не вырабатываем идеологическую концепцию, мы теряем детей. Потому что не успеешь оглянуться, а сыновья уходят в бой. Семь лет уже длится эта война. Выросли дети, они пошли в школу, кто-то закончил институт, они уже строители нового общества. Что заложено внутри? Идеология – это не новости, что случилось и ху из ху в нашем полюбюро. Это всего лишь составная часть. Совершенно правильно был поставлен вопрос, куда мы движемся, откуда и куда, кто мы. Люди на Донбассе – это рабочие люди. И фэншуй Донбасса – это труд. Людям нужно сказать, куда мы движемся. Там был плакат «Наша цель – коммунизм». Но что значит «Наша цель – коммунизм»? Надо строить, работать и так далее для того, чтобы жили лучше. Люди строили, люди работали, добывали уголь, выплавляли металл, чтобы и жили лучше. Я уже вот представляю себе некого фрондирующего оппонента, который задает вопрос, но если этим людям, которые достаточно опытны, тем самым, которые изучали научный коммунизм, дать возможность только им формировать, формулировать эту идеологическую базу, то не получится ли, что идеология в силу своих возрастных причин, в силу причин возрастных ее авторов, будет повернута назад? Я думаю, что на этот вопрос мы сможем ответить, но после первой исполненной песни. Я не поленюсь, я потом его повторю. На форуме «Русский Донбас" в частной беседе я сказал, что вся идеология, вся идеологическая концепция, заключена в трех минутах песня «Донбасс за нами». Вот более развернутый вариант. Эту песню я тексты, так сказать, слил в одну кастрюлю, и получился такой винегрет, который получился. А я немножечко по-другому, но скажу то же самое. «Русское поле» называется стихотворение. Ну и песня, в общем-то, о том же. «Слагайте былины». Пишите картины. Здесь вам не ковыльная степь Украины. А место на карте, где между ковален, Ковалис дончанин и с ним луганчанин. Донецкая степь – это русское поле и русская слава, и русская воля. Кому идеален халуй маргинален, во Львове такие, а он луганчанин. От солнца до хлеба, трудом, как стихами, Здесь сделано небо своими руками. Залетный туз бубен сбежит измочалин, А он тут и будет, на то и гончанин. Для панства и чванства нужна биомасса, Как в сказке для хилых ни рыба, ни мясо, А он неудобен, нахален, отчаян, а он изначален. А он луганчанин. Кто выстрелит первым, тот ненаказуем. Лишь в сказках Палермо конец предсказуем. А он ненормален, иррационален. На то и дончанин, на то луганчанин. Кто в каждом кошмаре боится России. Чей крови отпили, чей плоти вкусили. Как тонко заметил один галичанин. Нам Гитлер милее, страшнее. Дончанин. Во саду ли Царьграде, Прибивали щит кагради. Наши предки не за бабки, А отечество заради и туга. Редвал Огребал в степи Донецкой И Хазарское кагало. Огребало, и немало были мы и под Тардо. Бусурмани кряж родной местных, Шибко опасаясь, обходили стороной Здесь сюрпризами кошмары. Степью с турками татары под себя ходили часто. Не снимая шаровары даже с хортицы дружок, Что своих в неволе жёг, Через кальмиус не шастал на донецкий бережок забегали как-то шведы, и откинули здесь кеды, и поляков без имфуза, Увязали двухсотым грузом, были воины Антанты, здесь, осваивая гранты из интимных мест друг друга, Вынимали аксельбанты, шали толпой. Силовики обломали им клыки, и китайские гимнасты тоже клеили здесь ласты, Ведь шахтерам хоть Брюсли, хоть Мухаммед, ты али, хоть вандам они достанут, все равно из-под земли. В категории фашисты, европейские артисты попытать решили сил результат не убедил. И у Бога на виду. натворили здесь беду даже черти. Охренели от сочувствия в аду. Это что ж за дурачок, так ослаб нам что приперся в к нам в Донецк под пиджачок. Аль не знаешь, дуралей, нет отчизны нам милей. Не уходит гость незваный Без шахтерских, Без люлей Время мчится, как вода В ожидании суда Али кто-то в схрон Нагадил, али звал тебя суда. Он ответствует Гундяв Я никого не вбывав Не шукал Соби рабив А на тракторе робив Шлет Украина Сыного Чернозем для них готов, Место есть в степи Донецкой Средь нечуждых им гробов. Ну, долг платежом красен, повторяю вопрос, Володь. Не получится идеология, генерированная людьми опытными, проверенными и читавшими, а быть может и до сих пор читающими научный коммунизм, а продуктам, который повернут назад в прошлое? Нет, конечно. Потому что предыдущая идеология, тоже научный коммунизм и, то, и все прочее, о чем мы говорили, создавалась людьми более старшего поколения. Просто правильно воплощалась в жизнь. Достаточно продуманно, системно, на государственном уровне. Сейчас, если мы пойдем на поводу так называемой молодежи, хотя на самом деле я не делю людей по э, молодым или старым сами я себя чувствую достаточно весело и неплохо вот поэтому тут. если мы пойдем на поводу у людей с уже искаженным немножечко сознанием всеми тиктоками и так далее мы завтра начнем прыгать на Майдане сдерживающий фактор необходим, безусловно необходимо воспитание, воспитание своих кадров, чтобы те же молодые люди имели, что называется, царя в голове. И вот тогда мы можем не заботиться, что вот такая система, да, строение пирамидальное, я показываю, начнет срабатывать в обществе. На самом деле я не размахиваюсь и не фантазирую. Я рассказываю о единственном возможном варианте, Построение идеологической доктрины в государстве действующем, будь то Донецкая Народная Республика, Луганская или Большая Россия. Вполне возможно, что так или иначе, уверен, что на высоком интеллектуальном и, самое главное, на высоком уровне совести эта идеология будет сформулирована, озвучена и принята подавляющим большинством общества. Ну, подавляющим давить-то, в общем-то, никто никого не собирается, но порядок должен быть, если так, некими клише говорить. Но если мы, каждый на своем месте, осознавая необходимость этого действия, этого принятия, этого в конечном счете оформившегося в документ материала, будем тихо, спокойно, уверенно, без героических эмоций и показного рвения делать свое дело, то, наверное, жизнь изменится к лучшему. Не только в прикладном аспекте, но и в таком, повторюсь, метафизическом. Но, чтобы самому понять, что я сейчас сказал, я думаю, что нам Необходима еще одна песня. Ну да, и песня будет подтверждением этому. В политические партии я, например, не верю. Я верю в личный вклад каждого отдельного человека в общее дело. Если у человека есть совесть, если совершенно вот, верно, как было сказано, Работает в этом направлении Тогда возможно какие-либо изменения И в сумме Это называется народ. Если мы все живем по правде Если мы живем по совести То получится То, о чем так долго Говорили большевики Влеком судьбой С чередуя Стремлюсь, как лось к заветному ручью, В сельпо ноне даху я на меху, Я отило гречку на кассе получу, Ах, хватник, хватничий. Российский ватничек, Душа поет и радуется глаз. Холодноват ночлег, накиньте ватничек, И потеплейте глобально в тот же час. Рублю цена в базарный день копейка, Щедро суровостью Россия мать. Бананов нет, зато истилогрек. Жизнь, значит, можно перезимовать Ах, ватник, ватничек, российский ватничек Меня спасал и выручал не раз Одетый ватничек, мой деда двадцатый век Отвоевал и восстанавливал Донбасс. Народа вывел стойкую породу. Бог, испытав ее мечом и кумачом, Я низко в пояс кланяюсь народу. Что тело греки душегубкам предпочел, Ах, хватник, хватит. Российский ватничек Надежд одеждой Согревает Нас Порвется ватничек Вот вам с печатью чек Их олигархи шьют До зоне на заказ Предпочесть душегубкам Тела греки это сильно Когда Человек входит в пору своей, я не хочу говорить зрелости, входит в пору, когда он отвечает на вопрос «иметь или быть?». Ведь ответ на этот вопрос по большому счету определяет весь его жизненный путь и определяет его ценностные ориентиры. Арифметика штука такая, наука точная, математика вообще наука точная, здесь уместна ли математика, но все-таки сколько людей должно быть в стране, в городе, в республике, я не знаю, на предприятии, может быть, в процентном отношении, которые выбирают быть, чтобы эта страна была устойчивая и, извини за пафос, нравственная. Ну, вопрос э, ко мне или к статистам, потому что э, подсчитывать э, на свой взгляд, на, на, на свой глаз, что называется, э, немножко сложнее, если уж говорить о математике. Но как чувство, интуиция, да, вот взгляд интуитивный. Я, конечно, я слышу разговоры людей, общаюсь с людьми и делаю определенные выводы, отслеживаю. Каждый раз, когда мы сталкиваемся, мы, я уже имею в виду всех русских людей, мыслящих по-русски. Сталкиваемся с какими-то трудностями, с какими-то жизненными барьерами той или иной степени высоты. Вот как недавно пытались провести акцию в России да, там с фонариками, с чем они там, с ершиками выходили. А, ну ре... кто с чем? Да, кто, кто во что говорит. Вспомнился Хазанова одна интермедия. Ну вышли мы на старт, кто в чем, кто в трусах, кто в майке. Ну это да, так, да, да, да, да, И как среагировали адекватные жители, адекватные граждане России, исплатились. И тогда выяснилось, что количество тех, кто желает смерти России, смерти русскому народу, ничтожно. Но, как говорится, мал клуб да вонюч». Они крикливы, они шумливы, им помогают э, западные спецслужбы, будем называть вещи своими именами. Те же социальные сети, Facebook и Twitter. Они даже Трампа заблокировали. Такого человека. Такого обидели. золотого, да, Виктор Федорович Трамп, как я его теперь называю. А. И мы видим, что нам создают, конечно, одну картинку в интернете, в социальных сетях. И то же самое можно делать со средствами массовой информации. Но у нас, слава богу, вот у нас в республике этого не происходит. И здесь, я считаю, мы обскакали Россию намного голов вперед, если говорить о, об образе скачек. Русский народ – это здоровый народ, это живой народ, который... Прорастает, как щетина из-под земли на третий сутки. Его невозможно убить. На нем катаются на его спине паразитирующие элементы. Ну, всю историю, к сожалению, так. И тем не менее, из народа, от земли идут здоровые силы, которые пробиваются. Они, как трава сквозь асфальт, прорастают. И... Те люди, которые мыслят здраво, те, которые мыслят на, буду, на будущую перспективу, которые понимают, что жизнь не кончается этим днем, что отжать и поделить это совсем не тот принцип, по которому вообще следует даже мыслить себя в этом пространстве и времени. Их больше, и эти силы победят. Потому что когда возникают, еще раз хочу повторить, кризисные ситуации, то в нас просыпаются то, что мы называем совестью, то, что мы называем правдой. Запад и Восток, Россия в данном случае, восток, Россия и соседи западные, никогда не найдут общего языка в следующих понятиях. Россия всегда жила по правде. Первый закон, юридический закон России, это русская правда. Запад жил по закону поменялась власть, что интересовало, скажем, жителей такой деревеньки, как Берлин или Париж. Да? Налоги будем платить, да, но если придет новый феодал, вы даже немножко меньше будете платить, ура. А дальше танцы, пляски, праздничные расстрелы. На Руси такого никогда не было. У нас другая ментальность. Там феодал жил отдельно от горожан, за городом. Наши князья жили в центре города. Принимали смерть все вместе. На миру и смерть красная. Все. все зависело от, безусловно, князя, от его личностных качеств. Он на себя брал колоссальную ответственность. И вот то, как мы живем, и как, как живет Запад, и сейчас проявляется ну, совершенно очевидно для меня. Там невозможно найти, там все попытки найти именно правду, связанную, ну, хотя бы, допустим, с событиями на Донбассе. Они там разбиваются о стену. И причем те люди, которые понимают логику, или наши наблюдатели ОБСЕ, они понимают, что да, вот летит оттуда и туда, ну что ж поделаешь, нам же сказали, и сейчас такое время, и политика такая, и они спокойно пьют пиво дальше. Нас, безусловно, это все очень, мягко говоря, раздражает, потому что мы живем по правде, а там живут по закону. У них есть вот такой закон, они в этих рамках себя прекрасно чувствуют. Поэтому... Да, сила в правде, и, и все это сейчас происходит здесь, на этой земле, в наше, в наше время, на Донбассе, с большим напряжением, трудом, из последних сил. Седьмой год войны это, – это серьезнейшее испытание для тех немногих людей, кто остался жить в наших городах. И тем не менее, и тем не менее я уверен, что если... Протрубит труба, вот, чем нас пугают украинские каратели. Люди поднимутся и снова займут свои места в окопах, и никто не бросит родину, никто не побежит, потому что вся наша жизнь связана с этой землей, с русской культурой, с русским языком и исторической правдой. Да, за нами правда. Спасибо. Спасибо. Оставайтесь с телеканалом Юнион и берегите себя.